Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы поговорим об очень животрепещущей, непростой и сверхактуальной теме, а именно о соединении Марса, Урана и Северного Узла в Тельце. Точное соединение произойдет 1 августа. Но на бытовом уровне мы будем ощущать его вплоть до 8 августа. А вот последствия в мире, в экономике после этого соединения затянутся на года. И поэтому предлагаю вам вместе разобраться с тем, что же принесет данное соединение и как оно повлияет на каждый отдельный знак зодиака. Начнем с того, что подобные вот ситуации в астрологии можно трактовать по-разному. Есть разные подходы. Но я думаю, что каждый из вас понимает, что когда Марс, Уран, Северный узел соединяются в Тельце, то это подразумевает то, что будут смешиваться и работать одновременно сразу четыре энергии. Поэтому давайте разберемся, что каждая вот составляющая по отдельности будет давать. Уран это всегда о переменах, очень резких, внезапных. И порою эти перемены даже называют потрясениями. Марс это взрывная сила. Северный узел это дестабилизирующие, деструктивные желания, что-то расширить то есть с одной стороны это как шаг в новое но с другой стороны не всегда в этом далеко не всегда имеется конструктив ну и телец это у нас знак земной который отвечает за все материальное и в принципе за физическое тело да за все то что мы можем пощупать потрогать и то чем мы обладаем сочетание Этих четырех факторов э, уже сразу наводит нас на мысль, э, что само по себе данное соединение подразумевает резкие внезапные перемены э, в физическом теле, материальном, всем том, чем мы обладаем, то есть это может быть наша недвижимость, наши активы, финансы, и... Резкие перемены именно вот в этих сферах происходят, и смысл, желание этих перемен заключается в том, чтобы получить некое расширение, чтобы получить что-то новое, открыть путь, дорогу к чему-то, что раньше было недоступно или даже немыслимо. Если же мы хотим лучше понимать, на что похож транзит, Урана по Тельцу, то стоит вспомнить, что Уран проходил по Тельцу в предыдущий раз во второй половине 1930-х годов. И это был период радикальных изменений, как политического, так и финансово-экономического масштаба во всем мире. Причем это были перемены, которые... Ощущало человечество в целом и каждый отдельно взятый человек. В этот период времени зарождались именно те событийные тенденции, которые привели ко Второй мировой войне. Если же рассматривать более локально, то в этот период была советско-финская война которая, к слову, завершилась как раз на соединении Урана, Марса и Селены. Это было в 1940 году. Но помним, что в 2022 году мы с вами имеем тройное соединение. То есть это не только соединение Марса и Урана в Тельце, но также и их соединение с Северным узлом. И на астрологическом языке это, знаете, как красный флажок. Это показатель того, что мы с вами вступаем в новую эру. И это показатель глобальных и очень серьезных перемен, которые в первую очередь коснутся финансов. И мы с вами уже все стали свидетелями, кризиса, который был спровоцирован пандемией и этот кризис продолжается. а также мы были свидетелями расцвета криптовалют. И эти события они показывают, да, что в мировой финансовой системе назревают серьезные перемены, серьезные преобразования. К тому же, это показатель того, что все уходит в онлайн. Это касается школьного и университетского образования. Это также касается и работы бизнеса. Процветают, выживают именно те бизнесы и те виды деятельности, которые имеют возможность и доступ работать через интернет таким же способом мы можем с вами проверить как проигрывался ранее транзит северного узла по тельцу а это было не так давно это было в начале 2000-х и по сути в этот период был расцвет социальных сетей и это событие спровоцировало то что люди начали по-новому да? коммуницировать между собой и выстраивать связи и взаимоотношения. И к тому же именно в этот период целый ряд стран присоединился к ЕС, то есть были определенные и на финансовом, и на политическом поприще изменения. И поэтому, если сравнивать, конечно, с 30-ми годами прошлого века, то это влияние было менее разрушительным, поскольку в 30-х годах, особенно во второй половине 30-х годов, был как раз-таки кризис снабжения, и в этот период была введена карточная система и талонная система, и, соответственно, был продовольственный кризис, что, конечно, очень сильно настораживает в условиях повторения этого транзита именно сейчас. Давайте же перейдем к тому, как данное соединение влияет на более таком бытовом уровне, то есть как это может проиграться помимо внешних событий в жизни каждого из нас. В первую очередь данное сочетание говорит о повышенном риске аварийности и травматизма. Поэтому нужно сознательно исключать все то, что может провоцировать повреждения, все то, что может провоцировать аварии и все то, что связано с риском и может пагубно впоследствии повлиять на ваше физическое тело. Вообще в этот период стоит быть очень аккуратным на дороге, Лучше отложить те поездки, которые связаны с риском и которые связаны с определенной долей, с долей неопределенности. Да, когда вы не знаете точно, все ли будет нормально в этой поездке, в дороге. Лучше исключить именно дальние путешествия и более таком приземленном бытовом смысле ездить только вот в те места которые являются для вас привычными и необходимыми для посещения отдельная рекомендация касается предметов которые могут уколоть вызвать порезы это разного рода станки за которыми можно работать и получить определенные травмы если ваша работа связана с подобными темами, то этот период является для вас довольно опасным с точки зрения получения травм. Такое соединение может приводить к сильным изменениям в нашем эмоциональном фоне. Оно приводит к вспышкам гнева, недовольства когда мы высказываем то, что нам не нравится, когда мы склонны принимать очень импульсивные и невзвешенные решения. Причем этот момент может проигрываться как на уровне совершенно бытовом, то есть в плане того, как мы коммуницируем в семье, с друзьями, с людьми, с которыми мы вместе работаем, но в то же время этот фактор может провоцировать и массовые протесты, митинги, когда люди не согласны с тем, какой, например, закон был принят, или не согласны со своим уровнем материальной обеспеченности и выходят в связи с этим, на протест справедливости ради надо сказать что данное соединение формирует не только негативные тренды особенно если вы человек который открыт для чего-то нового если вы человек идейный то как раз в этот период могут приходить вот те идеи как вы можете организовать свою работу иным образом или идеи по поводу дополнительного источника дохода но, тем не менее, лучше воплощать вот все задуманное э, после того, как данное соединение пройдет, то есть, как минимум, в середине августа. Данное соединение может быть полезным именно как раз-таки вот этим внутренним рывком и внутренним осознанием, пониманием того, что можно изменить в лучшую сторону. Но, тем не менее, э, если вот сразу же перейти к делу, то вряд ли из этого получится хороший результат. Давайте сейчас мы проанализируем, на кого сильнее всего повлияет данное соединение. В первую очередь это, конечно, касается тельцов и скорпионов, особенно тех, у кого вблизи 18 градуса находятся любые планеты. К слову, у целого поколения в скорпионе находятся... Плутон в 18 ⁇ градусе, это особенно те, кто родились в 90-х, в начале 90-х. Поэтому, как бы там ни было, данное соединение затронет вот целое поколение таких людей, а также тех, у кого ситуативно да, оказались планеты в этих градусах в натальной карте. То есть те, кто рожден. В другие периоды вас тоже это может касаться. Дельцы, начнем с вас, ведь именно в вашем знаке и будет данное соединение, поэтому вы почувствуете его сильнее, чем все остальные, это однозначно. В первую очередь данное соединение дает желание делать все быстро. Оно дает желание все как-то молниеносно выполнять, причем, не зависеть от других, то есть делать все самостоятельно, поэтому вы можете открыть в себе абсолютно новые качества, и здесь важно, конечно, избегать импульсивности и все-таки подходить взвешенно к тому, что вы хотите в жизни менять. Следующий момент касается внешнего вида, конечно, Уран э, затронет. То, как вы относитесь к себе, своему телу, к, как вы относитесь к своему внешнему виду. Но, тем не менее, уран действует также и на более глубоком уровне, когда вы начинаете обдумывать, как вы глобально вот воспринимаете какие-то ситуации в мире тенденции которые происходят у вас в жизни на работе в семье ваше мировоззрение и вы начинаете это все пересматривать вы начинаете обновлять свою систему ценностей и обновлять то как вы воспринимаете привычные для вас вещи и это влечет за собой целый ряд перемен в вашей жизни которые будут уже основаны на вашем новом мировоззрении и на ваших новых приоритетах. Помните, что данное соединение приносит травмы, ушибы, порезы, будьте аккуратны, а также избегайте чрезмерных нагрузок, поскольку данное соединение, оно прям подталкивает получить все и сразу, Делать, выполнять большой объем работы за раз, поэтому будьте аккуратны в этом плане. Ну и помните о том, что все-таки начало августа это не самое подходящее время для того, чтобы сразу в омут с головой решать э, те ситуации, которые назрели именно используя новый подход. Поэтому дайте любым идеям время, чтобы они окрепли, в вашем сознании, и э, только тогда их внедряйте. Для этого лучше подождать к середине августа. Близнецы, соединение Марса, Урана и Узла будет происходить в вашем 12 доме. А это говорит о том, что многие события, которые будут иметь место в вашей жизни в этот период, будут иметь скрытый характер, либо окружающие просто не будут даже догадываться о том, что же на самом деле происходит с вами на этом этапе вашей жизни. К тому же в этот период вы можете ощутить, будто бы сложно напрямую воздействовать на то, что с вами происходит, будто бы не получается активно, самостоятельно включаться в тот процесс, который происходит в вашей жизни, нужно искать другие пути, либо просто смириться и наблюдать. В этот период могут и качества вашего характера не самые приятные, не самые очевидные для вас тоже выходить на поверхность. И от этого не всегда приятно. То есть вы можете использовать это время для такого качественного анализа своего поведения и, соответственно, проделать очень хорошую, колоссальную работу над собой. Это касается ваших комплексов, фобий, страхов, это может касаться ваших зависимостей, есть возможность это все проработать и, соответственно, от этого избавиться раз и навсегда. Вы можете также посещать закрытые учреждения, это может быть, например, больница, для того, чтобы сдать, например, анализы перед хирургическим вмешательством. Но важно понимать, что само по себе данное соединение является неблагоприятным периодом для того, чтобы планировать операции. Для всего экстренного, того, что нужно делать прямо здесь и сейчас, конечно... Это период подходящий, а вот если речь идет о каких-то плановых манипуляциях, то лучше к этому готовиться, но отложить на другой период времени, когда уже данное соединение действовать и работать не будет. Раки, у вас это соединение затронет тему друзей, коллективов и самых разнообразных объединений людей, в которых вы участвуете. В первую очередь это может провоцировать недопонимание и даже ссоры и конфликты с друзьями, коллективом. Когда вы выслушиваете другого человека и понимаете, что его цели, планы, намерения вот совершенно отличаются от ваших. Они диаметрально противоположны, и вы не готовы это принять. Плюс... Это в целом показатель нестабильной обстановки в рабочем коллективе, а также это период, когда вам будет сложно положиться на кого-то из ваших друзей или на кого-то из членов рабочего коллектива. То есть это жизнь в такой ситуации неопределенности, когда все может меняться в любую минуту и приходится вот только наблюдать за тем, что происходит. Может раздражать поведение других людей Люди в принципе могут себя вести таким образом Будто бы они вас провоцируют Будто бы они не могут себя контролировать И держать в руках И соответственно это начинает вас тоже раздражать Но в то же время данное соединение может дать вам желание Создать какое-то новое сообщество единомышленников Создать рабочий коллектив найти новых друзей или новое сообщество, в котором вам будет очень комфортно и в котором вы захотите как-то по-другому себя раскрыть и возможно даже найдете какую-то новую цель, у вас появятся новые планы благодаря тому, что вы начнете коммуницировать с этими людьми будьте внимательны со своими личными данными в соцсетях, так как есть риск хакерских атак слива персональных данных, плюс ко всему, будьте очень осторожны, когда речь идет о работе на определенных платформах, так как они могут сбоить, и, соответственно, это будет влиять на ваши планы и на вашу работу. Львы, вы вот прям герои этого месяца, у вас сейчас включается соляр, проходят дни рождения, поэтому я вас поздравляю с началом нового личного года. Что касается этого интересного соединения Марса, Урана и Узла в Тельце, то оно влияет на вашу сферу личной реализации, на ваши цели и планы, которые вы стараетесь достичь. И в первую очередь это может дать желание... Ну, знаете, вообще чем-то кардинально новым заниматься, сменить сферу деятельности, уйти в фриланс, работать на себя. И на самом деле это очень мощное соединение, которое может даже давать желание доказать другим, на что вы способны. Вот совершить какой-то прорыв, показать, возможно, даже свой протест что вот я могу вот так, я не хочу подчиняться, например, руководителю, я лучше создам свою фирму, я лучше уйду в свободное плавание. И э, данное соединение вот, э, воспринимается будто бы как вызов. А покажи-ка, насколько ты напористый, насколько ты самостоятельный и самодостаточный. Э, Порой данное астрособытие говорит о новой должности, которая, к слову, тоже будет требовать от вас, проявление напора, уверенности в себе, и так или иначе данное событие будет требовать от вас каких-то перемен в жизни, чтобы вы меняли свой подход к работе, плюс ко всему могут происходить перемены в рабочем коллективе, особенно что касается... Вот, вашего руководителя, например, это смена руководителя, либо какие-то резкие кардинальные перемены, вот, связанные с руководством. Это может быть смена рабочего графика, это может быть сокращение штата, персонала. Но в целом, так или иначе, данное соединение говорит о том, что не стоит принимать быстрые решения, молниеносные не стоит принимать импульсивные решения на эмоциях. Это время, когда нужно хорошенько подумать, прежде чем совершать вот такой рывок в совершенно новую для вас жизнь. В ту сферу или в тот вид деятельности, который для вас пока что неизвестен. Девы. Это соединение происходит в вашем девятом доме, и, во-первых, это может давать иммиграцию, причем, знаете, такую резкую, незапланированную, когда человек буквально одним днем принимает решение уехать, собирает вещи и отправляется в поездку, и, соответственно, эта поездка абсолютно вот запланирована. Следующий момент связан с тем, что если вы уже по факту находитесь в другой стране, то соблюдайте правила и законы этой страны, так как данное соединение может давать желание обходить закон, действовать авантюрно, рисковать, и это впоследствии может не самым лучшим образом повлиять на вашу репутацию и на ваше дальнейшее пребывание в этой стране далее возможны конфликты с учителями, преподавателями, с авторитетами, вышестоящими людьми будьте аккуратны ну и плюс девятый дом в принципе отвечает за религию, за наше мировоззрение поэтому порой данное соединение может давать желание вот резко свои убеждения изменить. Вот вы во что-то свято верили, подчинялись этим правилам, соблюдали их. И тут в один момент вы понимаете, что это не работает, что вы хотите жить иначе, по-другому. И сейчас вы принимаете решение изменить свои убеждения. И, соответственно, это будет иметь сильное влияние на то, как вы живете. Весы. Для вас... Период данного соединения это не самое благоприятное время, так как оно провоцирует целый ряд рисков и ситуаций с таким негативным посылом. В первую очередь это касается финансов, когда могут быть незапланированные крупные расходы, когда могут быть незапланированные ситуации в бизнесе, а также... Ситуации связаны с доходами вашего партнера по браку. Это период, когда партнер по бизнесу или по браку может вести себя в финансовом плане совершенно непредсказуемо. И это может нарушать ваши планы и, соответственно, нужно будет пересматривать свои дальнейшие цели. Следующий момент, что вами могут заинтересоваться с налоговой службы. Это период, когда могут возникать ситуации, когда будут проверять ваши доходы, расходы. На данном аспекте аварии это не редкость. Это период повышенного травматизма для вас. Ну и плюс ко всему, если, конечно, данное соединение еще и напряженно аспектирует вашу натальную карту, могут возникать проблемы со здоровьем, которые будут приводить к необходимости хирургического вмешательства в целом такая общая рекомендация для всех это не посещать места массового скопления людей поскольку там где много людей это пространство представляет для вас опасность поэтому лучше вот, будьте в безопасности в привычных для вас местах и возможно даже и в уединении и такой вариант будет для вас наиболее благоприятным и стабильным, безопасным. Скорпионы. Для вас данное соединение будет периодом начала серьезных кардинальных перемен в партнерстве. В первую очередь это может реализоваться либо через начало новых отношений, либо через завершение старых отношений. Но в принципе это может говорить и о сильном изменении э, в отношении друг друга, когда э, по сути брак сохраняется, но вы иначе относитесь к партнеру, отношения будто бы выходят на новый уровень. Э, это может давать ситуацию, когда перемены произойдут в деловом партнерстве, а личной жизни это вообще не коснется. Может быть и наоборот. Поэтому э, здесь как бы все очень индивидуально. На таком транзите вот, э, часто происходит неожиданный исход судебных процессов. Поэтому если данная тема для вас актуальна, то учтите. И плюс может быть также ситуация, когда кто-то неожиданно подаст иск на вас. А, то есть это может быть неожиданное начало судебного процесса. Стрельцы. Действие такого транзита, как правило, дает необходимость работать быстро, сверхурочно, испытать на себе сильные нагрузки. И, соответственно, по истечению действия этого аспекта вы находитесь в таком состоянии, когда уже сил нет ни на что, когда вы полностью измотаны морально и физически типичным для этого транзита является желание работать в одиночку поэтому если вдруг обстоятельства сложились таким образом что вам нужно работать с кем-то в этот период то это будет крайне сложно и конфликты могут возникать прямо на ровном месте это в целом очень конфликтный период если речь идет о рабочем коллективе причем Данный транзит описывает также ситуацию, которая происходит и внутри коллектива, то есть это может быть череда увольнений, это может быть какая-то острая ситуация на работе, когда возникает у кого-то производственная травма, либо когда люди ссорятся между собой, вы становитесь свидетелем этой ситуации. Это может быть и желание или необходимость работать по свободному графику, то есть уйти от привычной системы работы. Возможно и получение шоковой новости о состоянии вашего здоровья, причем, если вдруг по здоровью возникают изменения на таком аспекте, то обычно они имеют очень стремительный характер, и когда нужно вот прям здесь и сейчас принимать решение, как же поступить вот с этой ситуацией, когда нужно вот незамедлительно вмешиваться и лечить, что-то делать. Вероятно, также болезни и травмы у домашних животных. Козероги. В фокусе вашего внимания по данному аспекту находятся дети. Это может давать ситуации, когда вы будете переживать за детей, нервничать из-за поведения ребенка. Это может давать ситуации, когда возникнет незапланированная беременность. Есть, к слову, и угроза срыва беременности, поэтому нужно очень себя беречь в этот период и не переживать, избегать стресса всеми возможными способами защищать себя от негативной информации которая будет провоцировать сильные переживания если у вас по пятому дому сейчас проходит тема любви новых отношений то по данному соединению эти отношения становятся крайне нестабильными когда вы не знаете чего ожидать завтра чего ожидать через два дня и это может быть связано с эмоциональным фактором, но также это может быть связано с какой-то обстановкой, да, в которой оказались вы либо ваш партнер. И, соответственно, эти внешние факторы влияют очень сильно на вашу жизнь, и они мешают вам видеться и планировать свое будущее, и планировать развитие своих отношений. Пятый дом – это также дом творчества, поэтому может быть желание раскрыть как-то по-новому свой творческий потенциал, но в то же время это может быть и какое-то экстремальное хобби, увлечение чем-то, вот в этом плане будьте поаккуратнее, период для этого нестабильный. Могут быть и мысли о том, чтобы открыть что-то новое, свой бизнес, какую-то новую деятельность начать, если это требует финансовых вложений, либо если это подразумевает очень серьезный риск, то подождите как минимум до середины августа. Водолеи. К сожалению, в вашем случае перетрубации и шоковые перемены касаются именно семьи и самых близких. Может появиться желание вырваться из-под родительского контроля, либо каких-то факторов, которые очень сильно влияют на вашу семью. Часто данное соединение дает резкий и незапланированный переезд который тоже может быть обусловлен определенными внешними факторами, которые видятся вами как непредвиденные, то, что вы не могли ожидать. Это происходит, и вы вынуждены очень быстро принимать определенные решения. Это неудачный период для покупки, продажи, обмена недвижимости, для того, чтобы что-то покупать для дома, особенно это касается бытовой техники, электроприборов. Имейте под рукой, как говорится, номера телефонов мастеров, поскольку на таком соединении очень часто происходят поломки в доме, разного рода вот, абсолютно непредвиденные ситуации, тоже связанные с техникой, приборами. И важно вот, знать, как поступать в такой ситуации, кому можно позвонить. Будьте аккуратны с проводкой, электричеством. Ни в коем случае самостоятельно не чините это, если э, уже возникла аварийная ситуация. Ну и плюс это период бытового травматизма. Э, ушибы, э, порезы, которые вот, появляются дома, когда вы чем-то занимаетесь абсолютно вот, привычным даже. Будьте в этом плане аккуратны. Рыбы. В период действия данного аспекта, данного соединения, могут совершенно неожиданным образом складываться отношения с вашими братьями, сестрами. Это период, когда может возникнуть конфликтная ситуация с этими людьми, и причем ссоры могут быть по абсолютно разным причинам и зачастую по пустякам. Ссоры возникают по той причине, что люди не могут сдерживать себя Они слишком эмоционально реагируют на какие-то самые простые элементарные вещи Следующий момент касается аварий на дороге, а также проблем с автомобилем Будьте внимательны, в поездках в этот период лучше не планируйте дальнее путешествие. В целом, также вы должны быть уверены в том, что ваш автомобиль исправен, и что с ним все хорошо, если вы вдруг отправляетесь в какую-то вынужденную поездку. Также могут быть проблемы с оформлением бумаг, с получением документов, и э, это может быть также известие, например, письмо звонок телефонный, который вас вот просто шокирует, когда вы абсолютно не ожидали, что такая ситуация может возникнуть, что такая информация может поступить. То есть это период вот каких-то шоковых новостей. Также вам стоит беречь свои гаджеты. Это касается в первую очередь телефонов, планшетов, компьютеров, так как вот есть риск тоже скажем так, что с ними что-то незапланированное произойдет, и придется этот гаджет заменить. Овное соединение Марса-Урана-Северного узла происходит в вашем втором секторе, который отвечает за финансы и все материальное, чем мы обладаем. Поэтому в первую очередь данное соединение указывает на изменения в финансовом положении. Это может давать э, ситуацию, когда у вас, в принципе, меняется восприятие того, что такое деньги и материальный комфорт. Например, если вы до этого были слишком сосредоточены на том, чтобы зарабатывать, откладывать, чтобы иметь подушку безопасности, иметь достаточное количество средств, то сейчас вы можете обнаружить, что вы более спокойно относитесь к деньгам, и уже нет вот такой гонки внутри. Это может быть и ситуация, когда вы смирились с тем, что на данный момент не получается зарабатывать столько, сколько вы привыкли зарабатывать. И поэтому данные установки могут меняться и через определенные обстоятельства, которые будут возникать в вашей жизни. То есть не обязательно это, скажем так, ваше добровольное решение. Следующий момент это... То, что в принципе данный аспект говорит о финансовой нестабильности это может быть потеря основного источника дохода необходимость искать новые пути заработка это может быть ситуация когда вот вы привыкли постоянно откладывать деньги а сейчас вы видите что у вас нет такой возможности и это может вызывать определенную внутреннюю панику если вот была такая привычка и сейчас нет такой возможности плюс это может давать незапланированные расходы на которые у вас не хватит вот денег которые вы на данный момент зарабатываете и придется использовать те деньги которые вы ранее отложили и это тоже может вызывать определенный стресс и внутреннюю панику избегайте риска сознательно связанного с финансами то есть для вас этот период неблагоприятный чтобы что-то покупать, инвестировать, куда-то вкладывать деньги, давать взаймы. Будьте аккуратны, бережливы, и вполне возможно, что данный транзит либо обойдет вас стороной, либо коснется минимальным образом. Ну что ж, на данном моменте будем заканчивать данное видео. Пишите обязательно в комментариях, как вы ощущаете это соединение, какие события, происходят в вашей жизни, ощущаете ли вы на эмоциональном плане данное соединение. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Будем с вами на связи, всем пока-пока!